Добрый день, меня зовут Наталья. Мы сегодня будем в нашем мастерской снова продолжать знакомиться с продукцией литовского производителя Daily Art. Сегодня поговорим о восковой патине. У нас бывает четырех цветов. Бронзовая, золотая, серебряная и минная. В нашем магазине как раз доступна вся эта продукция попробуем с ней сегодня поработать открываем сегодня будем пробовать выделять объем вот на этом вот кувшинчике со старинным для этого нам потребуется макнуть буквально чуточку пальчиком макнуть в баночку патиной. немножко смазать жирный слой нам буквально немножко нужно буквально немножечко верхушечки выделить пальцем пройдемся буквально пальчиком тем самым выделяем объем делаем его ярче так как патина восковая на водной основе то если где-то испачкалась немножко больше, чем нужно, ты можно немножко водой исправить. Вот так мы это делаем. Покажу ближе. Теперь кувшинчик становится гораздо ярче и интересней. Можно вот эти вот ободочки тоже протереть, буквально чуточку-чуточку по ним пройтись. Теперь кувшинчик будет выглядеть немножко ярче, интереснее. Очень красиво эта патина переливается, когда попадает на нее свет. Теперь покажу ближе сейчас. Так вот показываю теперь, как это выглядит вблизи. Насколько просто, быстро и эффектно. Так это выглядит. Работать с этой патиной очень просто и легко. Можно использовать не только на пористых поверхностях можно дальше использовать ее также на глянцевых поверхностях но для этого нужно сначала загрунтовать объект для этого можно использовать обычный черный или белый или кирпичный грунт дейлер также можно применить винтажную краску в качестве грунта на этом наше знакомство с патиной окончено до новых встреч. С вами была Наталья Ищук. Весь предложенный товар можно приобрести в нашем магазине Декупашико. До свидания.